Здравствуйте, друзья! С вами Надежда Соколова. И сегодня мы с вами выполняем комплекс упражнений, который поможет нам раскрепостить плечевой пояс, снять напряжение с него, растянуть мышцы шеи и постараться снять напряжение с лимфатических узлов шейного отдела. Итак, усаживайтесь поудобнее, доставайте ягодицы, почувствуйте, что тазовые кости сидят на полу, касаются пола, плечи опускаем вниз, и через сторону руки вверх, вдох, вниз, выдох. Настраиваемся на практику. Еще раз вдох, выдох. И еще раз также вверх, вдох, выдох. Последний раз также. Теперь мы опустим руки на колени, кисти раскроем. Из этого положения опускаем голову вниз и расслабляем ее. Не вкладываем силы в движение. Движение мягкое, спокойное, расслабляющее. Дыхание не задержанное. Понаблюдайте ваше дыхание. Остановились. Теперь сделали вдох и выдох. И из этого положения переведите одну руку себе на затылок, а вторую себе на подподбородок. Плечи опущены. Мы сзади шею зафиксировали и вытягиваем ее. Слегка надавливая на подбородок. Стараемся растянуть шею сзади. Задержали это положение. Дышать не забываем. Теперь с вдохом опускаем голову вниз. Выдох. Расслабили шею. Теперь поменяем руку. Другая рука ушла на затылок, подбородок. Растягиваем шею сзади, удлиняя шею. И вытягиваем ее. Теперь со вдохом опускаем голову вниз, выдох. Хорошо, делаем вдох, тянемся вверх, выдох, руки вниз. Меняем положение ног. Ноги в положении буквы Z. Вот это наше положение. Из этого положения мы с вами сейчас берем нашу правую руку, уводим себе на колено. Угу. Разворачиваем голову в эту же сторону. И задерживаем это положение. На опорную руку не заваливаемся. Расслабляем корпус. Раскачиваем его из стороны в сторону. И сторону. Последний раз также теперь мы поменяем положение ног. Поменяли, руку повели на колено, разворот, голову развернули, плечи остались развернуты вперед, удержали положение и вытянули себя через макушку вверх. Расслабились и раскачались. Остаемся в центре. Собираем обе стопы. И теперь мы нажимаем себе на ухо. На... Тянемся вправо. Слегка упираемся лагунами. Меняем, тянемся влево, слегка упираемся в ладонь виском. Опускаем руки вниз, расслабляем, берем свою правую руку, тянем, голову опускаем в бок и еще больше растягиваем, Дышать не забываем, меняем другая рука и голова к другому плечу. Расслабляем шею, опускаем голову вниз, мягко-мягко, спокойно-спокойно покачали голову и стороной, стороной. из стороны в сторону. Перед этого положения раскрываем наши руки, удерживаем это положение сейчас. И теперь сплетаем наши руки. Правая рука сверху. И небольшой разворот. Держали положение. Другая сторона. Разворот. И еще раз. Разворот. И еще раз. Разворот. Остаемся в центре и меняем руку. Старайтесь, чтобы у вас не заваливался таз. Если вы чувствуете, что таз заваливается, Возьмите, пожалуйста, что у него, какой-нибудь валик или кирпичик, положите его себе в и ягодицы. Хорошо. Итак, оп, поменяли руку и разворот. Не бойтесь ощущений. Если справа, слева будут немножко разные ощущения, бояться этого не нужно. Потому что чаще всего мы все асимметричны. И старайтесь добиваться одинаковых ощущений с одной и с другой стороны. Разворот. И еще Раздоровый. И последний раз также разворот. Останемся в центре, сделаем вдох, потянемся вверх, опустим руки вниз.